Славьте Бога, славьте в песнопеньях, Славьте, славьте жизнью всей своей, строй нам пение в радостном полении, среди мучений и среди скорбей. Славьте Бога, славьте всей душой, нас Он спас Собой. Славьте Бога! Слава вечная Ему! Славьте Бога каждое мгновенье В чувствах в ваших мыслях и делах. За Его, Творца, долготерпение. Славьте Бога! Славьте всей душой! Нас Он спас собой! Славьте Бога! Слава вечная Ему! Славьте Бога! Славьте всей душою за Ему! Собою на кресте пролил святую кровь. Славьте Бога, славьте всей душой нас Он спасаю. Славьте Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога, славьте бесконечно. Скоро Сам во славе Он придет И Своей любовью чудной вечной Всех спасенных дом свой приведет Славьте Бога, славьте всей душой Нас Он спас собой, славьте Бога Слава Бога чудес полна, милость сильней, чем грех и суд. К нам через колдовку пришла она, и я распятом с тех пор поют. Возвещает через крест Христов. Милость Божья Нас очищает от всех грехов. Милость Божья Глубже морей, выше облаков. Пятна греха невозможно смыть, Их не омыть всех водой. Носа Христа креста мир течет струей, Кровь примирения, чтоб все покрыть. Милость Божья нас очищает от всех грехов, Милость Божья глубже морей, выше облаков. Милость чудесная ей нет конца, Милость простер Господь над людьми. Жаждешь ли видеть миров Творца, Милость Господню сейчас прими. Милость Божья нас очищает от всех грехов, Благодать и мир от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа Всем вам, дорогие братья и сестры Я хочу вместе с вами обратиться к тексту Священного Писания Он записан сегодня в книге «Исход», 17 глава с 8 по 13 стих. Исход 17, 8, 13. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами».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 И не изложил Иисус Амалика и народ Его острием меча. Господь Бог наш, благодарим за Твое Святое Слово и просим, чтобы Ты дарвал нам дар Святого Духа Твоего, мне, чтобы возвещать верно Твою истину, братьям и сестрам, чтобы слушать и внимать, всем нам, чтобы быть Ее исполнителями, а не слышателями только. Даруй, Господь, чтобы Твое живое и действенное Слово действовала в нашем сердце, смягчила его, преобразила его, чтобы оттуда мы делали дела, угодные тебе и прославляющие тебя. Мы на тебя надеемся и уповаем, благодарим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Недавно у нас было крещение здесь, те из вас, кто еще помнит, несколько недель назад. И перед тем с пастором Александром мы делали посещение в домах, в семьях крещаемых и в одной из этих семей на стене я увидел картину которую я уже знал и все вы знаете но мне было интересно еще раз наблюдать как часто ее можно заметить в разных местах если я бы вам сказал это картина которая была сделана для так называемого алтаря Геллера. Все, наверное, сказали бы, ну, я не, не могу знать, что это такое. Но если я немножко скажу, какая это, вы все поймете. Да, это картина немецкого художника Альбрехта Дюрера. Называется «Руки молящегося». Да, это две руки. В общем-то, это даже не картина. Дюрер делал ее как... Набросок, то есть главная картина это был этот алтарь. И прежде чем он начал рисовать, он делал как бы такие ну, пробные картинки. И эти руки, они просто это, можно сказать, черновик художника. Но интересно, что на сегодняшний день, 500 лет спустя, самая известная, самая часто репродуцируемая и везде встречаемая картина Дюрера, это именно вот этот набросочек маленький который представляет чернилом, черно-белым, можно сказать, нанесенные две простые руки, сложенные для молитвы. Очевидно, есть нечто в, этих, в этом жесте или в этой реальности молитвы, что людей все эти века каким-то образом вот затрагивает. Нечто, когда мы видим эту картину, размышляем о ней, нечто важное вот, в ней содержится, что человека вот, как-то зацепляет. И ну, до сих пор вот, снова и снова сталкиваемся с ней. И я хочу вместе с вами из этой истории, из Ветхого Завета, немножко поразмышлять о том, что такое руки молящегося, что мы связываем с этим, чему мы можем научиться пронаблюдать, обдумать. Руки молящегося, какие они? Да? И здесь мы видим историю, которая произошла с народом израильским на их пути из Египта в обетованную землю. Они еще не зашли в обетованную землю, они находятся в пустыне. И в ней играют, играет роль вот, это, вот эти руки молящегося, Моисея в данном случае. Да? Давайте поразмышляем. Я семь, семь вещей хочу об этом сказать. Семь коротких наблюдений о том, что значат руки молящегося. Первое наблюдение, которое мы видим, руки молящегося ⁇ это те руки, которые простерты к Богу, и через которые Бог производит победу. Через руки молящегося Бог дает победу. В этой истории мы видим такие события. Еще Израиль не вошел через Иордан, не переступил границу обетованной земли, и он переживает уже свою первую войну, так сказать. Приходит языческий народ, народ амаликитян, и они нападают. Вот первый бой, который Израиль переживает. И здесь, в, этом, в описании этой сцены, как бы два в которых действие разворачивается. Первый пункт, он там, где Иисус Навин, служитель Моисея. Там, где армия, там, где сверкает меч, там, где раздаются приказы военачальников, там, где течет кровь, там, где пыль, где вся драка это происходит. Можно подумать было бы, решение там происходит, ну вот там же война, там же все главное как бы происходит, да? особенно мы как многие или все почти из нас э, в нашей истории, там из Советского Союза, мы знаем памятники различного рода полководцам, солдатам, армии и так далее, да? это у нас очень распространено было. Можно подумать, вот там вот, самое главное. Второй пункт в этой истории, он как бы незаметный в принципе, он там, где на вершине холма стоит, если так сказать, старый человек, Моисею на тот момент было больше 80 лет, и он поднял руки в молитве своей. Может быть, вообще Библия описывает это, но может быть, никто вообще не заметил, кто там, что он там делает. Все сконцентрированы вот здесь, где видимая схватка происходит. Но мы видим, как текст описывает, что победа и решение, и главное происходило там. Да? Мы видим здесь в 11 стихе, «Когда Моисей поднимал руки, одолевал Израиль» когда он опускал руки свои, одолевал Амалик. Да? То есть решение войны, решение о победе или поражении происходило вроде бы незаметно, как-то в тылу или за занавесом где-то там. Но оно решало о том, выиграют или нет. Да? В нашей жизни мы тоже сталкиваемся с разного рода борьбой, можно сказать, с разного рода вызовами, с разного рода э, какими-то ситуациями, где победа или поражение. Да? И важно здесь заметить, что о том, победа или поражение будет, решает не столь наше старание какое-то, не столь наше вот это вот приложение усилий, чтобы победить, да, они тоже имеют место, но главное происходит в скрытом, так сказать, да, за, за дверями, за занавесом, где-то в тылу там, да. Иисус сказал, Матфея 6 глава, 6 стих, «Ты когда молишься, войди в комнату твою и затвори за собой дверь и помолись Отцу, который в тайне и Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно». Да? Там, за закрытыми дверями, в нашей комнате молитвы, в нашем уголке, может быть, там, где никто не видит, там, где никто не слышит, там, где мы наедине с Богом, там решение происходит. И если мы это не понимаем или игнорируем, или по-другому смотрим, мы можем бороться и стараться как угодно. Мы можем самый острый меч взять, так сказать, самую лучшую армию, самые лучшие приказы, самые мудрые, подготовку, и не будет ничего. Мы просто вспотеем, приложим усилия всем, чтобы в итоге поражение было. Потому что там решается основное. Да? Например, вот кто-то из нас сегодня, например, имеет актуальный вопрос, как мне воспитывать детей своих. Да? Много борьбы, большое, так скажем, э, ну, поле для, для битвы, большое поле для приложения усилий. Можно поступить так, а, чтобы мне воспитать детей я возьму лучшие учебники, я посещу все семинары, я посещу все какие-то там, посмотрю видео, проповеди про воспитание, всех психологов, всех мудрецов прочитаю. И в итоге, когда-то я просто буду стоять и признаю, ничего не произошло. Да? Почему? Потому что не от этого зависит победа, она зависит от другого. Да? Сколько я... Провел в молитве за этого ребенка. Понимаю ли я вообще, что вон там фокус, да? Когда, например, семинары, мы можем даже смотреть, вот я как наблюдаю, семинар про воспитание, где-то мы готовы в другую общину за километры проехать, чтобы посетить. А когда в семинар про молитву, вот у нас приезжал брат, да, из России делал, там не, не так много родителей было, скажем, не так много, может быть, супругов. Почему? Потому что вот эту взаимосвязь мы, видимо, не всегда понимаем. Мы думаем, воспитанию мы научимся на семинаре по воспитанию. И это правда, мы научимся там хорошим вещам, правильным вещам. Но успех нашего воспитания, нашей семейной жизни, рабочей жизни, нас как личности, он прежде всего вот в этой тайной комнатке решается. Да, там, где Моисей, вроде бы сзади где-то он стоял, Здесь кипела битва, а там вроде бы, ну, вот, где-то далеко он находится, а победа оттуда приходила. Да? Это вот первый урок, который мы видим, очень практический, очень простой на самом деле, но мы часто его мимо себя пропускаем и потом зря тратим много сил, много нервов, много слез проливаем, потому что просто вот эту вот истину мы не усвоили, да? не задумались, не пронаблюдали. Второе, что мы видим, каковы руки молящегося? Из них приходит победа, какие они еще? Мы видим здесь еще одно, одно, одно качество рук молящегося. Это руки чистые. Что мы имеем в виду здесь? Чистые руки. Апостол Павел в первом послании Тимофею, 2 глава, 8 стих, он говорит, «Я желаю, чтобы на всяком месте «Возносили, произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». И здесь мы видим иллюстрацию этого. Моисей простирает к Богу в молитве свои руки, как руки чистые. У него нет гнева. Почему? В какой, в какой связи это стоит? Если мы просто несколько стихов перед тем посмотрим, в начале 17 главы, мы увидим, что только-только Моисей переживал с этим народом, который сейчас сражается и за который он молится, конфликт. Этот народ приступил к нему в пустыне и в очень грубой и жесткой форме они требовали пить, да? им не хватало воды. Это мы видим в начале 17 главы «дай нам пить». Да? До того, это, они делают ему упреки, ты что, вывел нас уморить жаждой нас и детей наших и стада наших, третий стих, лучше бы мы остались там. Это ну, неприятно все было, обидно, да? Моисей ради них, он столько переживает, и они ему вот упрекают. Даже до того, что Моисей говорит в четвертом стихе, еще немного и побьют меня камнями, то есть вот так они на него накинулись. И Моисей мог бы сказать, вот идите, воюйте, что с вами будет, мне неинтересно, вот пусть Господь вас там поразит и накажет, чтобы вы видели, какие вы, и ну, просто как бы рукой махнуть или вообще сказать, Господи, вот проучи их там или еще как-то. Но он так не делает. Да? Моисей без гнева и сомнения, хотя был большой повод и гневаться, и где-то вот с каким-то разделенным сердцем. Это Моисей тоже человек, да, он не раз выражает скорбь свою, что, Господи, этот народ, я им беременный был, или как, что я его ношу вот так, ему было нелегко. Но он не дает себя ожесточить. Он поэтому имеет, когда он молится к Богу и воздевает к Нему руки, он имеет вот эту силу и дерзновение. Почему у нас нет часто силы и дерзновения в молитвах? Потому что на нас висят бремена разного рода обид, разного тот брат так сказал, эта сестра со мной так обошлась, это накапливается. Мы много лет друг с другом в общине. У нас разные ситуации были тогда-то, тогда-то. И если мы это будем все время накапливать как-то, как хвост такой тянуть за собой, мы не сможем чисто сердечно молиться. Почему? Это все будет висеть на нас, как. Угири такие, они нам не дадут нашей душе в небеса и к Богу вознестись, потому что эти все обиды нас как сеть связывает. Да? Есть предупреждение мужьям, чтобы они обращались с женами своими предусмотрительно, с любовью, чтобы не было вам препятствий в молитвах, да? потому что если у меня конфликты друг с другом в семье или, или в общине, я не смогу чисто сердечно руки в молитве воздевать, да. И здесь мы видим, что Моисей, он идет другим путем, он идет путем прощения. Он не носит желчь на этот народ, хотя он его много раз обижал, хотя много раз они ему выговаривали, упрекали, восстания против него делали. Все, он за него ходатайствует, да. Он как и Христос за своих обидчиков и врагов Он просит с чистым сердцем. Да, и мы к тому же тоже призваны. Марка 11 глава, 25 стих. «Когда встаете на молитву, прощайте, если что, имеете друг против другого, чтобы и ваш Отец Небесный простил вам согрешения ваши». Да, прощение, оно даст моей молитве особенную силу или настоящую силу. Если я буду вот это все собирать, я не смогу чистые руки без гнева и сомнения воздевать, потому что они будут, вот, их будет вниз тянуть вот это все. Молитва Господня, которой мы молимся регулярно, «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Да, очень важно, Христос говорит, вот так молитесь, да, когда ученики спросили, как нам молиться. Это часть, которую Он говорит, чтобы мы прощали, и были прощены, и имели это дерзновение. Это второй пункт, да? руки чистые. Третий пункт, который мы видим в этой истории, руки молящегося, это руки слабые, да? нам нужно это тоже отметить и обдумать, да? слабые руки. Мы видим в 12 стихе, но руки Моисеевы отяжелели. Все мы, может быть, знаем или имеем этот опыт, что молиться непросто. Молиться, мы можем, вот, например, сесть с телефоном, с телевизором, с газетой, с любимой книгой, и время пролетит просто незаметно. Открыли, и вот раз уже полчаса прошло, час прошел. А молиться тоже время, полчаса или час – не так просто как-то, вот там как-то время как будто вот оно в 10 раз дольше бывает тянется, да, и нам сложно концентрироваться, нас отвлекает что-то, мы теряем мысль, сложно. Молитва это сложное где-то дело, почему? Потому что наше сердце, оно вот ожесточенное, оно обременено суетой, оно отвлекается, оно на мысли сбивается какие-то и так далее. Да? Когда как раз человек хочет, вот встает, вот сейчас я встану на молитву. 10 и 20 разных вещей приходят, только вот не то, что нужно. Да? И это было так. Мы видим, например, ученики Иисуса, они заснули, когда он молился. Он говорит им, не могли вы один час бодрствовать со мной. Не потому что они были какие-то вот, Петр вот и другие, кто были особенно грешные какие-то. Нет, просто они тоже люди были. И они вот заснули, когда Христос молитвенно боролся в Гефсимании. Они спали. И мы тоже склонны к этому, отвлекаться, нам трудно это дается. Да, это просто реальность жизни. Вот. Павел, апостол, он говорит даже более, Римлянам 8 глава, 26 стих, он говорит «Мы и не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух подкрепляет нас в немощах наших». Это наша немощь, что мы не можем молиться, что мы такие вот осуеченные люди. Да? И осознавая эту немощь, мы делаем первый шаг к тому, чтобы исправить ее. Когда я замечаю в себе, «Господи, моя молитва не клеится, я хочу, чтобы она была такая возвышенная». Вот я сейчас читал, в последнее время одну книжку называется «Молитвы Пуритан». Там были молитвы приведены святых людей, которые несколько столетий назад э, молились, записывали их в трудах или в личных дневниках. И когда читаешь, там столь богатая молитва, столь сочная, можно сказать, столь возвышенная. И когда я прочитаю это, я сравню с моей молитвенной практикой, я замечаю столь разная это, моя молитва сухая, моя молитва столь, какая-то вот ну, шаткая такая, вот хольприх по-немецки, да, такая, то так, то так, и это меня сокрушает, смиряет, я понимаю, я в немощи, да, и это так и есть, да, Павел говорит, еще раз, да, мы не знаем, но Дух подкрепляет нас, и важно осознать, Господи, мои руки, они слабые, да, моя молитва, она слабая. Я просто человек в этом мире. Помоги мне молиться о тебе как следует. Даруй мне этого Духа Святого, который меня подкрепляет. Я не ожидаю от себя, я наоборот, сознаю как раз таки, что мне трудно это дается. Помоги мне. да. И когда мы это осознаем и попросим даже хотя бы, для начала просто попросить Господи, вот сейчас я хочу молиться, помоги мне, пожалуйста, помоги, чтобы я хотя бы 5 минут, 10 минут сконцентрировался, от всего сердца к тебе взывал. Бог будет тоже Учить нас и помогать нам. Он желает помочь, да? Иисус говорит, «Так даст Отец ваш, Духа Святого, просящим у него, охотно». Да? Просим ли мы об этом, да? осознаем ли? Вот. Руки Моисея тоже уставали, да? Он тоже был человек. «Господь, помоги нам эти слабые наши руки все равно простирать. Не сказать так, «А, у меня не получается это, я сколько раз пытался». «Ну ладно». Это не мое. Вот у нас тут брат вот такой или сестра такая. Он молитвенник, она молитвенница. Ну пусть вот они молятся, а это не мое. Не так, да. Но чтобы мы эти слабые руки простирали к Богу, Он их наполнит и поддержит. Да? И здесь мы следующий пункт тоже видим в этой истории и в нашей практике жизни. Руки молящегося ⁇ это руки, поддержанные с двух сторон. Что я имею, я имею в виду? Да? Здесь мы видим в 12 стихе, руки Моисеевы отяжелели, тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. Он получил поддержку от своих братьев, когда ему было тяжело в молитве, когда он устал простирать руки, когда у него... Может быть, тоже дрогнули они, опустились. Его поддержали другие в этом. Это тоже важно для нас. Руки молящегося – это руки, совместно простертые к Богу. Это очень важно, чтобы мы никогда не, не забыли этот, этот пункт, этот момент. Молитва совместная в Библии часто учится, чтобы мы совершали ее. Да? Когда мы смотрим... На первую церковь, Деяние апостолов 1.14, написано, «Все они единодушно были собраны в молитве и пребывали да, в этой молитве вместе». Когда Петр был в тюрьме, Деяние апостолов 12, стих 5, да, вся, вся община молилась за него вместе, да, они ночью собрались, молились к Богу. Христос, когда он пошел... В сад Гефсиманский, даже он, он взял с собой троих из учеников, не потому что они что-то вот, ну, внесли, да, они спали, мы еще раз говорили об этом, но и то, он брал кого-то с собой, чтобы молиться вместе, да, и здесь дано обетование, нам тоже важное, Матфея 18 глава, 19 стих, истинно говорю вам, если двое из вас согласятся на земле молиться о чем-то, просить отца моего, то Будет им дано, да? если даже двое, если даже трое. Да? Это не то, что какая-то, не знаю, там, магия здесь или что-то. Совсем нет. Но Библия вот так вот учит нас молиться вместе, поддерживать друг друга в молитве. Как здесь, Аарон и Ор поддержали Моисея в его молитвенном труде. Да? Его руки отяжелели, но они поддерживали его. Они все трое там находились, и это привело тоже к победе в итоге, да. Дай Господь, чтобы мы как одна община не забывали, у нас есть совместная молитва, с утра ли, или приватно, может быть, кто-то встречается просто друг с другом, э, не в церкви даже, а так. Но, чтобы мы практиковали вместе ее, да, молились вместе, как одно собрание. Были тверды в том, что мы просим вместе, да, это очень важно. Есть в пятницу у нас, например, вечером тоже, не забывайте и о ней, чтобы там у нас есть возможность тоже, собираясь тут, слушая Слово Господне, вместе взывать к Богу. И это то, что мы видим тоже здесь, да, молитвенные руки, это руки совместно простертые. Потом мы видим еще такой момент, следующий пункт. Руки молящегося, это руки поднятые, до вечера. Да, что значит это? Или что мы имеем в виду? В 12 стихе мы видим эти слова. И были руки его подняты до захождения солнца. Молитва обязательно связана с этим, э, с этим моментом оставаться верным в ней. Не просто единократно как-то вот ну, ее выпустить и все. А пребывать в ней, да, об этом Новый Завет и другие места много пишут, да, молитесь непрестанно, Римлянам 12.12, 12, будьте постоянны в молитве, да, или э, Колосянам 4.2, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением, оставаться, да, Моисей остается в молитве с поднятыми руками до конца, пока не происходит то, о чем он просил, это победа. Руки его были подняты до захождения солнца. Захождение солнца или вечер в Писании часто это означает как регулярный конец, так скажем. Да? Например, Псалом 103, 23 написано, человек выходит и идет на свое дело и на свой труд до вечера. Да? Был вечер и было утро, то есть это завершенный конец. «И Моисей остается в молитве до конца». Он, он не бросает, он не, не начал и потом остыл, но пребывает до конца. Да? Здесь тоже много нищеты у нас. Да? Я, например, когда о себе я думаю, то замечаю такое. Вот Мы все знаем, может быть, есть такие молитвенные карточки, когда наши миссионеры или гости какие-то, вот они оставляют свою карточку со своей семьей «молитесь за нас». И я признаюсь, да, и отмечал в себе, бывало, что я брал эту карточку после семинара какого-то или вот миссионера, у нас посещали, я думал, я буду поддерживать в молитве их. Я взял ее, она у меня висела на холодильнике, первую неделю ты молишься, ты каждый раз смотришь, вспоминаешь и стоишься это, во вторую неделю уже один раз забыл, два раза забыл. На третью неделю уже ты мимо прошел и вообще не забыл. И эта карточка где-то остается декорацией просто. Да? Мы подходили где-то с огнем таким. Я буду в этом пребывать, и буду поддерживать. Но очень скоро мы ну, отслоняемся, от отпадаем от этого опять. Да? И так бывает... В... В ряде, в ряде вопросов, вот когда этот же корона кризис был, были воззвания, мы каждый вечер, давайте, братья и сестры, будем молиться, вот чтобы Господь дал. Этот кризис дальше как бы идет, но пыл молитвенный где-то угас. Да? Бывает, может быть, за семью свою остро какие-то вопросы встанут, мы постимся, молимся, но время от времени потом как-то затухает, как-то изнемогаем мы в этом. Да? И так важно, чтобы наши руки оставались... Поднятыми, оставались простертыми до вечера, да, чтобы мы не, не остановились здесь. Альфред Кристлип был такой немецкий проповедник сегодня, многими он, он незнакомый, забыт, но замечательный служитель, он сказал такую фразу, «Ах, сколько молитвенных рук поднимаются, но сколь мало из них остаются протянутыми до вечера!» В кавычках, да? Почему столько мало победы в жизни народа Господня? Потому что это стойкая продолжительная молитва, столь редка. Да? То есть мы начинаем часто и другие дела, но и молитву с хорошими побуждениями, активно, но очень быстро затухаем. Да? Это наша беда. И Моисей, вот здесь мы видим, да, он был до вечера тверд в этом, да, он, он не, не бросил это, не оставил на полпути, но стоял до конца в этом, да. Дай Господь, чтобы мы имели это терпение, чтобы мы имели эту, это постоянство, да, чтобы не оставлять просто так. Далее, что мы видим, молитвенные руки, это руки, которые опускаются... После победы. Да? Что значит это? Опускаются после победы. Если мы, например, может быть, смотрели когда-то фотографии в журналах или газетах, например, после выборов или после бокса, например, да? вот иногда фотографии боксеров, когда они одерживают победу, часто такой жест есть, они с обоими руками поднятыми, вот победители. Или политика выбрали, и вот он стоит перед своими поклонниками или сторонниками, и он поднимает руки свои как победитель. Да? У нас в жизни христианина наоборот должно быть, пока борьба, пока у нас этот процесс еще идет, да, пока э, э, не достигнута победа. Тогда нужно простирать к Богу руки. Тогда нужно молиться, тогда нужно призывать Его имя. Когда же победа совершилась, руки опускаются, этим самым воздавая благодарность Богу одному. Да? Не мы стоим, как боксер какой-то с поднятыми руками, а мы благодарим бога да мои руки опускаются господи ты это сделал да не я псалом 113 9 стих говорит не нам господи не нам но имени твоему дай славу да? слава только богу не мы достигаем что то очень так ну, заманчиво где то особенно когда наши молитвы ответ какой то получают так заманчиво не то, что, может быть, за засвидетельствует, но где-то сказать, вот, я так стоял и Бог дал, да, так это окрыляет. Хочется, может быть, отметить это как-то или сказать, вот, достигнуто это, да. Там можно очень легко где-то сделать этот шаг, что человек, ну, как бы он некоторым образом так вот красуется, или как сказать, да, достигнута победа. И здесь мы видим другое. Моисей стоял с поднятыми руками, пока шла борьба, а потом он опустил их. Потому что победа от Бога пришла, да, и этим самым он Богу воздает славу и благодарность за достигнутое, да. И об этом Павел, например, пишет, да, он пишет, 1 Фессалоникийцам, 5 глава. «Непрестанно молитесь», и потом он говорит, «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Да? Наши руки опускаются, чтобы Богу была слава, не нам, а Ему. И последнее, что мы хотим здесь посмотреть, когда мы размышляем о руке молитвы. Да? Хорошо, когда есть кто-то, кто за нас вот так вот с поднятыми руками стоит. Да? За Иисусом Навином был Моисей, который за ним молился. Хорошо, когда за нами есть кто-то, кто нас бы поддержал. Но часто, может быть, мы теряем наш фокус от того, что есть некто, даже если нету за спиной, так скажем, человека, который бы молился за нас или который поддержал, есть один, чьи руки простерты всегда, да? и эти руки не ослабнут, как у Моисея, и эти руки не нужно, чтобы Аарон или Ор их поддержал или еще кто-то, да? Эти руки всегда подняты, всегда сильны, чтобы ходатальствовать за нас. И на этих руках есть шрамы от гвоздей, это те руки, которые были пронзенные на Голгофе, это руки Иисуса Христа. Да? Очень важно, чтобы мы никогда не забыли, что Христос, тот, кто за нас просит всегда, даже если мы забыты людьми, даже если нет, кто поддержал бы нас, даже если наши руки собственные ослабели и ослабли, руки Иисуса Христа за нас всегда простерты. Писание описывает нам Иисуса Христа как, первосвященника. Первосвященник был тот, кто заходил в святилище и за народ совершал ходатайственную молитву. И Библия говорит в послании к евреям, там большая часть посвящена тому, чтобы показать, Иисус Христос, Он лучший ходатай и лучший первосвященник, лучший молитвенник, лучший заступник, чем Моисей, Аарон и все другие. Его руки подняты всегда. Можем прочитать это в послании евреям, 7 глава, где Христос описан нам как первосвященник наш. Евреям 7 глава. С 25 стиха я прочитаю. 24 можно. «А сей, то есть этот Иисус Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство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 полагаться и веровать, и радоваться, что у нас есть такой первосвященник. Недавно, когда вот был праздник Вознесения, мы рассматривали здесь на молитвенном служении один текст из Луки, 24 глава. Он мне стал так дорог некоторое время назад. Там описано, как Христос возносился от учеников. Там написано, Он вышел с ними вместе, «И поднял руки, чтобы благословить их, и так с поднятыми руками, благословляя их, он стал возноситься от них на небеса». То есть то, как ученики в последний момент видели своего Спасителя, он был с поднятыми благословляющими руками, и так он вознесся на небеса, и так он пребывает там перед троном Божьим. Он ходатайствует за тех, кто приходит к нему. Да? «Приходим ли мы к нему?» Пришли ли мы к Нему вообще, чтобы получить примирение с Богом? Пришли ли мы к Нему, чтобы получить спасение? Да? 25 стих еще раз. Поэтому может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Во-первых, нам нужно прийти, чтобы получить спасение и мир. «Господи, Ты мой первосвященник, а я грешный. Ты святой и превознесенный, непорочный». «Спаси меня, да, мои грехи на мне висят, у меня нет мира с Богом, я потерян, моя совесть нечиста, спаси меня, да, твои руки пронзенные и подняты, и Бог обязательно твое ходатайство не отвергнет», да, если мы приходим к Иисусу как нашему заступнику, здесь у нас все упование, чтобы быть спасенными, но и дальше, как спасенным, Каждый день мы нуждаемся, Господи, мои руки, как мы говорили, слабые, они опускаются, но Твои руки подняты, поддержи меня, ходатайствуй за меня, спаси родных моих, поддержи нас в дома, как семью, Господи, утешь и помоги, да, все это мы имеем в нем потому что его руки подняты. Он не устанет, как Моисей. Ему не надо тех, кто Аарон и Орбы его поддержали. У него нет, как где-то там, когда мы идем в какие-то инстанции, там написано, там с девяти до пяти они открыты, или еще как-то. У Христа не так. Непрестанно жив, чтобы всегда спасать приходящих к нему, чтобы всегда ходатайствовать за них. Да? Он тот, кто... Может нам сострадать, об этом также послание евреям пишет, он не такой первосвященник, который не мог бы сочувствовать нам, да, евреям 4 глава, но который, будучи здесь на земле, да, будучи подобным нам, 14 стих, и так имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего» ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Итак, если, может быть, у кого-то из нас тоже эта картина Дюрера висит на стене, или мы... Помним, вспоминаем о Нью, а не будем забывать, да, что означают эти руки. Они протянуты к Богу, и Бог дает победу через них, да, первое. Второе – это руки чистые, без гнева и сомнения. Третье – это руки слабые, которые нуждаются в благодати Божьей. Четвертое – это руки, которые поддерживаются другими. Мы молимся вместе, да, мы одна, одно собрание, один народ Пятое – это руки, которые простерты до захода солнца, до победы, до конца, да, которые не просто бросают это, но остаются верными. Шестое – это руки, которые после победы опускаются, чтобы дать благодарность Богу, который совершил это. Да. И седьмое – эти руки напоминают, есть лучшие и более сильные руки руки Христа – за нас всегда поднятые и за нас всегда простертые, чтобы нас спасать и сохранить. Давайте помолимся вместе и поблагодарим за это конечному, всесильному, всемогущему Богу, имеющему безграничные права и силу, мы имеем право получать от Тебя силу и эту способность. Господь, учи нас, пожалуйста, чтобы мы как можно чаще к тебе, чтобы мы меньше воевали сами, но чтобы искали у. нашему Господу, Докторе Отцу, Сыну и Духу Святому. Ну, благодарите Господь, что ты еще против вас вилогнадатная, которая многим-многим может прийти в молитвенном покаянии и получить для жизнь жизни вечную радость свободы. Ну, благодарите Господь, за твою милость, за твою доброту, за твою милость, за твою что ты вырвал нас из рва погибли, мы находились для нашего покаяния, и поставив нас на путь святой, о котором говорит пророк Исаия, Идущие этим путем, даже не опытный, не заблудится. Мы твое сетей, молим тебя, Господь, услышите все наши молитвы, высказанные и мысленные, и прежде нашего моления ты сам знаешь, кто в чем тебе потребит. Я прошу молитвы моим Сына, Господа Иисуса Христа, за все без мала, от пола и поколения. Победит ты этот достоин. Сыну и Духу Святому, аминь. аминь. Отец Небесный, благодарим Тебя за этот благодатный дар, который Ты дал нам, дар молитвы, дар приходить к Тебе, живому истинному Богу, и Ты слушаешь ты принимаешь нас через Сына Твоего Иисуса Христа. Господи, мы исповедуем, что наши руки столь слабы, наши сердца столь часто пусты, столь часто, Господи, сухи. Помоги нам, Господи, помоги, пожалуйста, чтобы не забывать простирать руки к Тебе, чтобы просить у Тебя помощи, Ты. Духом Святым помогаешь, мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Ты даешь, Господи, раз за разом эту благодать, подвигаешь нас, воспламеняешь сердце наше. Помоги, пожалуйста, чтобы руки наши были чистые, мы исповедуем. Столь много разных конфликтов нас сковывают, отделяют друг от друга, обременяют, мы теряем это дерзновение приходить к Тебе, потому что вот это бремя на нас лежит, непрощение разных каких-то ситуаций. Прости, пожалуйста, здесь, помоги, вставая на молитву, от сердца прощать и иметь прощение от Тебя. Благодарим Господь, что за нас простерты эти лучшие руки, руки Христа, пронзенные на Голгофе, чтобы мы могли обрести опять этот мир с Тобой, который был утерян там в райском саду, чтобы мы опять могли приближаться, как дети Твои, имея вечную жизнь, имея мир с Тобой, одетые в одежды праведности Иисуса Христа, и Он наш первосвященник. Господи, даруй эту радость осознавать. Помоги, чтобы во время разных испытаний, разных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, наш взор не помутился, чтобы мы не отвели взора своего и сердца своего от этих рук за нас непрестанно. Простертых, которые не ослабевают, не опускаются, помоги на них возложить все упование, и в молитве быть постоянными, бодрствуясь в ней с благодарением, как Твое Слово учит. Даруй, чтобы дом этот был. Домом молитвы не только по названию одному, но по истине, Господи. Помоги нам, пожалуйста, взывать к Тебе двое, трое и более. И Ты, Господи, даешь победу свою, Ты наш хранитель. Тебе за все да будет слава. Мы свои руки опускаем, радуясь, что Ты, Господи, велик и возвышен, а мы в кротости хотим. Этому как раз всей душой своей радоваться, что Ты высок, Ты победитель, Ты даешь Господи выход, Ты даешь победу, Тебе за все хвала да будет. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.